Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема укоры. Очень часто мы употребляем, а иногда злоупотребляем, вот такими выражениями. Я же, ты же, мы же. Вот это вот же. Это много говорит. Прежде всего о глупости. Прежде всего это говорит о том, что вы не дальновидны и совершенно не мудры, если вы позволяете себе такие обращения пример вы когда-то человек о чем-то предупреждали ли был диалог на ту тему что сейчас произошло с ним что-то случилось не дай бог хорошее. допустим как эта мелкая неприятность и вот вы подходите и ему говорить я же тебе говорил я же тебя предупреждала а ты помнишь что я же тебе об этом писал звонил или мы же вам об этом говорили? Мы же предупреждали. А я же тебе говорила. А ты ж меня не слушал. А ты ж помнишь, как у нас это все уже было? А ты же помнишь, я тебя предупреждала или предупреждала? Это отвратительно. Мало того, что вы не следите за языком, но вы являетесь первопричиной раздоров и глупости в отношениях. Тем человеком, которому применяете эти слова, укор – это низость. Укор – это слабоумие, мягко говоря. Что бы ни произошло с вашим другом, либо другом, держите рот на замке. Молчание – золото. Вы не должны открывать даже рта, даже полностью, делать укор, предъявлять претензии того или иного характера. Человек получил урок первый, либо 101 дополнительный. Не лезьте к нему. Лучше поддержите. Если он чувствует, что он слаб, и нужна помощь. Вдохновите его, но никогда, ни при каких обстоятельствах не делайте эти глупости в виде «я же, ты же, мы же». Это убивает отношения, это хоронит все то, что было между вами. Это говорит о вашей глупости, недальновидности, отсутствии характера, отсутствия ума. Промолчите. В худшем случае, в лучшем случае поддержите, скажите «Ничего, будет другой раз, ты запомнишь, ты изменишься, ты не будешь повторять уже этого, наберись сил, забывай, жизнь продолжается». То есть подбодрить, поддержать, как угодно, но ни в коем случае не сжегайте. Это гадкие выражения, которые говорят о том, что вы его не уважаете, вы немножечко подкалываете и смеетесь. Это отсутствие дружбы, отсутствие любви, отсутствие поддержки, взаимопонимания. Вы укоряете, вы немного насмехаетесь, вы подтруниваете, вы издеваетесь, как угодно, но вы не друг, это процентов. Друг никогда так себя не поведет. Он будет рядом, он не будет смеяться, не будет отворачивать глаза, ему не будет стыдно за кого-то. Он всегда будет рядом, он никогда не предъявит претензии в виде всевозможных глупых укоров. Он просто подаст руку, промолчит, либо улыбнется в глаза и скажет: "Все еще впереди". На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.